Тили-тили-ти-тили-ли, тили ли Как часто вот ты связ... сталкивалась с сектами? Ведь у тебя на самом деле опыт 12 лет до прихода к инфодайвингу. Ты знаешь, фактически, фактически, постоянно вопрос в какой степени в большей или меньшей потому что вот смотри приезжали ко мне тренера я их называла тренера я их не называла гуру я их не назвала там великий магараджа или еще mm -hmm. кто-то я их называла просто тренера но каждый из них из них но ну, практически 90 процентов да, из людей с которыми мне приходилось сотрудничать старался вокруг себя сплотить людей так чтобы они от него не уходили чтобы они ходили на все его семинары на все его тренировки на все его занятия и для этого использовались абсолютно разные приемы они сегодня эти приемы продаются продаются на ю как обучающие программы как привязать внимание человека то есть они не говорят не учат работе со вниманием то на чем мы акцент делаем они говорят о том как продать и как человека не выпустить из когтей и понимаешь какая подмена происходит человек неосознанно втягивается и он даже не осознает что он попадает в кто вопрос будет она тоталитарной или будет не как себя поведет человек но фактически он зависим угу. а, ну вот давай маленький пример приведу сегодня сегодня на ю Модно, вот даже такие подкасты, как mm -hmm. мы сейчас делаем, mm -hmm. абсолютно в примитивных условиях, таких бытовых деревенских, mm -hmm. да? mm -hmm. а, модно сделать, например, сделать таинственный свет мигающий, такой пониженный голос, сделать темный фон мерцающий такой, успокаивающий, как черный дыра, так да. втягивающий. Захватывающий. Захватывающий внимание. Да. И вот ты посмотри, как сейчас блогеры записывают. Сейчас а, даже в обучающих программах на ютубе начинают с того, что сделайте либо белый фон, если вы все будете делать веселые, так пу, солнышко такое ослепляющее, и у человека пу, и мозг заклинил, гипноз. да. Либо же сделай вот это втягивающее, усыпляющее внимание. И человек а, начинает давать советы. А вот здесь уже, когда пошло на уши, да, а, особенно если еще есть личный контакт, также там, где есть тактильное ощущение, то дальше человека надо увлечь, чтобы человек а, понимал, что кроме этого гуру никто так больше не может. Он зависим от него. А, он ему поможет. Он за него что-то сделает. Он. Идет вынос авторитета. Вынос сразу, да. Чувствуется даже. И вот этот вот, вот вынос авторитета делает дельту Uh -huh. дельту потери разума у человека во времени uh -huh. и вот эта дельта она конечно страшная В моей жизни был случай очень жесткий случай получилось что я сама создала секту и потом я осознала что она будет тоталитарной И я вовремя остановилась и я же ее и похоронила она ну, была так, небольшой, там по количеству человек, наверное, до 30 было. Даже видео еще есть одно в интернете, там, где праздник устраивали вместе. И там был такой э, гуру, он реально себя гуру э, именовал и так далее. Но он реально обладал определенными психическими способностями. И это меня увлекло. И я, э, я все время училась. И э, у этого человека действительно были определенные психические способности, но он э, использовал психоактивные вещества. А, я даже примерно поняла да, да, да, это. Вот, помню. и э, ты знаешь, да. мне удалось оттуда достать практически большую половину людей, но есть люди, которые до сих пор зависимы от него. То есть я... это полная потеря разума. А я немножко перебью. А сама ты почувствовала его влияние на себе? Было у тебя какое-то хоть... Было. И знаешь, на чем, что меня остановило? Ведь в сектах принято разделяй и Для того, чтобы управлять, надо разделять и властвовать. И у нас начались ссоры с мужем. Он настолько ему увлекся. Это единственный человек, на котором он просто... Бог! Вот Бог, он, он реально на его фотографию смотрел как на Бога. Я ему говорила, слушай, это наш тренер, у тебя с мозгами все хорошо. Я по мужу заметила, и у муж он выходил из-под этого влияния, наверное, лет 5. Ого. Понимаешь? И после этого Он а, не взаимодействовал И считал ерундой взаимодействия У меня уже были серьезные люди там Тот же Лавров, тот же, угу, тот же Белоусов угу. А он считал, что это все И боялся этого Боялся, потому что у него до этого был такой травматичный опыт То есть это начало нашей деятельности И а, очень Ого. интересно а, получилось тогда То есть я осознала это Я включилась, я увидела, что я теряю мужа а сама, вот именно сама ты Вот сейчас ты можешь вспомнить Именно сама ты попала под влияние? Определенное время, да Я Была? сама как гипнотизированный кролик Смотрела на это все Кстати, это еще было до всех этих вот, До сознания буддизма всех угу. Ну где-то параллельно Вот в это же время у меня и линия буддизма Начала развиваться, но чуть-чуть позже Поэтому у меня еще опыта массовых психотехник не было Вообще не было, то есть я не воробей была. Uh -huh. И э, вот у меня было преклонение какое-то время, наверное, месяца два, а потом я увидела непорядочность человека, uh -huh. потому что организатор это всегда человек, который имеет финансовые взаимоотношения и который знает внутрянку. Uh -huh. Он видит, как себя человек ведет в кафе, как человек себя ведет в жизни, как человек себя ведет в автомобиле. То есть он видит те вещи, которые не видят другие люди. Uh -huh. Он видит изнанку. Угу. И я когда видела изнанку, ну, у, да, у, меня, вот это, у меня улетали все эти гуру, все эти понты улетали сразу. Тебе. Очень сильно. Угу. И вот тогда, в тот момент, получился у нас разрыв отношений. Ты знаешь, очень интерес, интересно было. То есть это было потеря финансов, это было потеря людей, это была потеря имени, это было напряжение очень сильное в семье. То есть это был удар. И причем удар очень сильный, потому что получалось, что этот гуру очень четко просек, что а, у нас с ним не складывается. Угу. И а, он, он просто оговаривал меня перед людьми. Да? И получилось, что да. я была изгнана из секты. Я ее организовала, я была из нее изгнана. Так вот, вот этот момент, он достаточно сложный был психически, психологически. И он, он сделал меня сильнее, и он сделал меня умнее. И я чувствовала вот эту силу, я ее чувствовала постоянно. я постоянно благодарила его. Я его благодарила. Вот любое воспоминание о нем, я его благодарила, благодарила, благодарила. А у меня не было ни, ни злости, ни агрессии, ничего. Я а, нашла других людей. Вот тогда я увлеклась буддизмом, было. А, Опять-таки открыла для себя вот массовые психотехники угу. в буддизме. Угу. Потом а, следующие гуру появились, а, тренера – и я переключила внимание, но если мне приходила какая-то информация о нем, я все время ее воспринимала через благодарность. Благодарю, у меня был чудесный опыт, все, до свидания. Благодарю, у меня был чудесный опыт, до свидания. И так случилось, что где-то лет, наверное, через семь или через восемь после того, угу. этот человек написал мне ВКонтакте. Он не просил прощения, угу. но он просил сотрудничество. Угу. То есть он хотел а, опять поиспользовать мое имя, а к тому времени уже было достаточно раскручено. А, вот, и а, он мне написал ВКонтакте, и была удивительная реакция. Угу. Я не поняла, кто пишет. То есть я читаю сообщение, а человек пишет Наташа, та-та-та, на ты. И дальше снова вернемся к сотрудничеству. Я читаю фамилию, имя. Я не знаю этого человека. Думаю, ни хрена себе. Какие-то неизвестные люди начинают со мной общаться. И на ты. И на ты. И предлагают сотрудничество. И да? еще говорят, что раньше сотрудничали. И я сидела, думаю, ну у меня же вроде нету деменции. Что это за человек? Я открыла страницу начала смотреть и я узнала его по фотографиям он сильно изменился но я узнала его по фотографиям я написала отказ и при этом вот видишь как как если бы если бы я осталась на зацепе осталась там было бы ну, потеря разума реально потеря разума доведение до психических определенных состояний где идет расстройство психики и в то же самое время Через благодарность Можно завершить все так, что ты потом Не вспомнишь человека То есть это настолько сархивировано И не нужно угу. тебе в жизни дальше угу. Это полное тотальное завершение Ну, тогда это кармы да? Uh -huh. То есть сейчас это вспоминаешь Вот как опыт вынесенный И вспоминаешь только благодаря тому Что он тогда написал uh -huh. То есть это было, наверное, года три назад Уже инфодайон был uh -huh. Uh -huh. Вот. То есть вот такие секты были Были секты другого склада Были секты, ну вот как буддизм, Кришнаиты были, были То есть вот эти хождения Я же искала Бога везде а как ты найдешь Бога без а, масовок и без всего этого? Я искала... В религии же говорят, что он где-то. Значит, ты его ищешь ты где Ты да? Я пошла его искать. Я честно его искала, много лет искала. И каждый раз это был вынос из себя ответственности, вынос из себя авторитета. Mm -hmm. exactly. Каждый раз это были одни и те же грабли. И каждый mm -hmm. раз а, я сталкивалась а, с одними тем, теми же проявлениями людей. Mm -hmm. То есть однозначно была жадность, mm -hmm. однозначно была зависть. Однозначно человеку, э, человеку давали определенные физические нагрузки э, до изнеможения, чтобы он терял рассудок Либо же психические нагрузки с перегрузкой психики Психики, чтобы он разгонялся, и а потом пух, шел обвал такой И в какой-то момент он тум, и выключался А иногда это совмещалось психическая и физическая нагрузка то есть разные моменты были и это все называлось практиками и практики, как правило имели а, такие интересные названия типа осознанное умирание исполнение желаний мы обучим вас там а, волшебству жизни вы там еще это все вот сейчас открой интернет это все сто процентов есть и люди в это верят и ни один из них не говорит слышь чувак верни авторитета в себя Иначе ты Овен. Иначе я за тебя заноздрит. Тебя <смех> заноздрит и повел. И потом дальше каким образом эта секта будет отличаться? Человек ждет секту, это вот представляет себя масонское братство с, с мечами и так далее. Ну, наверное, где-то и такое есть с этими ритуалами. Но это все сейчас так завуалировано. Вот возьми секты, которые готовят лидеров. Угу. Вот само название «лидер» – это ты один, угу. это ты авторитет у себя. быть, стадо лидеров. стадо лидеров борется за выживание. И они несут туда деньги они несут туда семьи и даже не задумываются и не задумываются опять-таки точно такие же стадные э, лидерские тренинги э, не, не лидерские а женские тренинги собирается там 200 женщин и мужчина их поливает что вы там суки вы там такие вы там сики э, вплоть до удара по, по щеке как ты переживешь и так далее вот это, это жесткие считаются и женщины идут ведь они хотят мужика и в нем ведь там самца и потом я просто э, знакома была с таким самцом с ним но я никогда не была у него на тренингах и я слышала отзывы об этом женщина они... <гас> я вот на это когда смотрела я понимала что это придурочность это полное отсутствие разума это сегодня есть как женские тренинги которые ведут мужики э, массовые они как правило идут массовые потому что надо собрать большее количество денег и э, это все существует, и зачастую это сейчас прикрыто грифом психотерапия. Еще похлеще. То есть там используются элементы гештальта, там используются элементы гипноза, там используется для завлечения, мы там проработаем ваши родительские, детские отношения, родители виноваты в том, что у вас. То есть когда в завлекаловке, в анонсе идет кто-то виноват, Uh -huh. И мы будем это прорабатывать. Uh -huh. Все. Все, да. все труба, ты овен. Uh -huh. ты, все уже тут понятно. Вынесено, значит. Вынесено, значит все. Вот за этим выносом всегда надо смотреть. Как только что-то из тебя вынесли, goodbye, my love. Единственное, куда можно ходить, это когда ты видишь интерес разобраться в теме. Uh -huh. И даже, вот смотри, с нашими стажерами, когда они рекламу пишут. Uh -huh. Вот был недавно uh -huh. случай, когда они написали свою рекламу, привязались там каким-то там, я уже не помню, в Альпургиевой ночи, еще там к чему-то, uh -huh. к Перуну, к Леле, там что-то такое. Вот если ты такую рекламу, как они написали в Даешь, это стопроцентная секта. Держись от этого подальше. Смотри, но при этом они же целью ставили ознакомить людей и не вовлекать, а наоборот вернуть ответственность. Наоборот, то есть они шли через инфодайвинг. Угу. А инфодайвинг это всегда возвращение ответственности в человека. Это всегда это возвращение. Всегда да, это всегда сборка человека. Это искренность, открытость. Угу. И включи свой мозг, и думай, что ты делаешь. Да, да. А, вот. а они думали, что вот, знаешь, вот, на, на интерес человек пойдет. А это нет, это сектантские приемы. А вот, а на интерес, это когда ты человеку честно говоришь. И вот ту рекламу, что мы переписали, угу. мы рассмотрим, угу. что такое Леля, что, кто да. такой там перун. Мы да. рассмотрим вот. Эти. ты конкретно, и все по-другому сразу и все по-другому стало, да? да. И у человека, если у него проснулся интерес, ему uh -huh. интересно с этим познакомиться, это одна тема. Uh -huh. А если он вынес туда ответственность и там кто-то у него виноват или кто-то uh -huh. там что-то ему даст и все, он за ноздри пошел, да. Uh -huh. Вот эти моменты они очень важны. и даже когда смотришь, читаешь рекламу, в рекламе зачастую видно, как человек, это нам видно, как человек подменяет. Вот возьми тут же самую искренность и правдивость. Да, конечно. Как подмены. Я и сегодня, кстати, столкнулась, сейчас уже не вспомню, тоже столкнулась с тем, что вот просто... У кого это я сегодня? Оч... Именно, именно после просмотра наших текстов, наших стримов. И человек пытается подменить. И вывернуто было, да. А, про женщин. Про женщин вдруг, именно что только женщина, в ней вся сила, и именно она может... Э изменить мир, да, вот прям вот, вот это вдруг человек так и я понимаю, понятно откуда ветер дует так ты хоть укажи, где ну ты взял да, что вот услышала или услышал и, и задумался, ведь действительно так и начни вот так, то вот услышал вот здесь там в инфодайвинге э, да, вот это было бы действительно искренно и честно угу. открыто, да, зачем вот эта ложь, подвох, вот этот заход знаешь, как через П попу. Да, да-да-да. А вот понимаешь, когда человек заходит сзади, да. он преследует корыстный интерес. То есть первично ведет жадность, не искренний интерес. И хочется присвоить еще. И хочется присвоить, ведет жадность. Mm -hmm. Когда ведет жадность, что человек цепляется, он же сам цепляется, он себя цепляет за ноздри. и человек перестает быть искренним. Он тогда начинает служить людям. Ну увидите меня, услышьте, я для вас делаю, я для вас я танцую. Хорошее, да. да, и он становится артистом погорелого театра. Его подсознание это смотрит и говорит: ну посмотрим, как ты будешь танцевать дальше, посмотрим, до какого уровня ты можешь дотанцеваться». И это, это танцы вниз, а не вверх, на самом деле. И подсознание просто наблюдает за этим и смотрит, о, танцует чувак, ну, танцуй, танцуй. И здесь идет потеря себя. Полностью потеря себя. Это очень тонкий момент, когда человек не осознает, ему кажется, ну, а как же, я же по-другому денег не заработаю. Заработаешь, еще больше заработаешь, если ты будешь искренним и открытым. Если ты не будешь лгать Вот смотри, даже такой пример С ложью, вот опять-таки И это же Используется в тех же самых сектах Все, все по образу и подобию Я иногда, когда смотрю да. мне просто голова кругом идет Как все по образу и подобию устроено Вот смотри, цепочка Женщина Разводится с мужчиной И да, погорячилась Да, дурь сделала Но по-прежнему в сердце он есть она же не может ему позвонить и сказать, слушай, вот думаю о тебе, чувствую тебя, не глупость сделала, не могу тебя забыть, плохо мне без У -у -у. тебя. Вот рук Знаешь, твоих не хватает. Ты так, так Ни одна женщина не может Нет. этого сделать. Что делает женщина? Звонит этому же мужчине и говорит, а ты на ребенка деньги забыл, а ты там то, а ты там то, и наезд такой. Или лапонька такая, ой, научи меня, пожалуйста, там какие-нибудь финансы по какому-нибудь коридору получить банковскому. И мужик, да. а мужик он же чувствует. И он, он ожидает, что ему скажут, ты мне нужен, я чувствую тебя, я хочу тебя. Я хочу твоих рук, например, да, я хочу твоих объятий. Да. Он этого ждет, а вместо этого расскажи мне про банк или наезд по ребенку. И что делает мужик? тупая игра. Начала. Тупая игра, да. И мужику становится противно. И он так, фу, уберись. Уберись отсюда, чтобы я тебя не видел. Ты лживая сучка. И идет еще большая война. И он и денег тогда давать не хочет. И объяснять ничего не хочет. В лучшем и случае на дистанции. Начинается. Тупая, глупая игра. И, кстати, это очень сильно напоминает, э, как, как и с детьми то же самое. Дети, они очень хорошо чувствуют. Да. Но взрослые, они считают, что ребенок не понимает, не слышит, не чувствует. Его можно обмануть. А на самом деле это такой отпечаток у ребенка. Он же видит эту ложь, он чувствует, он чист. Ребенок он чист. чист. И он эту ложь, он воспринимает сразу, у него, у него она глубоко-глубоко э, чувствуется. Да? И ребенок Получается, он чему учится? Ему неприятно, он видит, что э, обман какой-то, такой некомфорт, но, при, но постепенно он привыкает к этому. И как бы это образ жизни, и он забывает уже ту чистоту и входит вот в ложь. Это вот мне сейчас напрямую... Оно понимаешь, вот эта модель поведения казалось бы на уровне женщин. Если возьмешь на уровне целого направления, возьми направление пикап. Угу. Я когда смотрю, я иногда офигеваю, когда человека ставят, вот женщина идет по улице, девушка, к ней подскакивает мужик, говорит ей а, ну, достаточно оскорбительные вещи. И у женщины есть два варианта. Либо она должна задавить себя, и перекачать вот это свое удивление, и раздражение, да. и злость, и обиду, да, потому это что это все поднимается же, в ней. Да? То есть есть эмоция, которые поднимаются. Ей надо это все вытолкнуть из подсознания, задавить себя и быть хорошей девочкой. И тогда рассмеяться, типа ха-ха-ха, ты пошутил. Но это же не шутка, это оскорбление, это разные вещи. Это не юмор богов. Юмор это то, что тебя возвышает, и то, что делает тебя счастливым. Угу. А это не делает тебя счастливым, это тебя подавляет. Угу. Либо же второй вариант развернуться и сказать, придурок. Да? Mm -hmm. И дать по голове Но это выплеснуть свою эмоцию наружу И тут же тебя обхают, что ты не понимаешь чувства юмора Ты дура там и так далее mm -hmm. И ты получишь ответку, потому что ты сформи сформируешь Выплеском эмоций Свой событийный ряд Не так, как ты бы хотела, ты уже в игре То есть, это, знаешь Когда ты съел пищу И она не переваривается И она комком стала в желудке И она не может выйти ни через рот, ни через жопу и вот получается, и не знаешь, какую сторону лучше И эта женщина схватила И уже переварить не может А переварить не может, это что? Это угу, болезнь угу. Это выделение сознания болезни И получается, вот это направление сейчас массовое угу. Пикаперы так называемые Модные пришедшая с Европы. А, а, на, да. самом деле, а на самом деле, это грустная вещь. Человек ведь идет, он в своих каких-то мыслях, а ему вдруг неожиданно этот пикапер подходит и как неожиданные вещи говорит, и резко так, фу, что-то, да? Человека ведь что делает? Выносит от неожиданности. Выносит. Вы, Выносит вот она сознание болезни. Да? И в это да? время туда ерунду пихнул. И, и человек понес. Он вроде шел совсем с другим внутренним состоянием, а тут, а тут он уже пошел, Хлебнул, знаешь, на самом деле, хоть он там смеется, да, ха-ха, а на самом деле а бутыне... униженная, униженная а, женщина да, пошла. Да, да, да. Это настолько. И это считается нормой у молодежи. А пикап, ведь вырос откуда? Из гипноза. А гипноз Итак, вырос ожидала, откуда? Да. Из сект. О. Это все из массовок. Все Ишь, секты строится на гипнозе. Так я же к гипнозу и приходила приходила на самом деле много лет. Я к гипнозу пришла где-то году к 14 угу. А реально уже психотехниками я занималась к этому моменту лет 6-7. То есть плотно занималась А если взять весь путь, начиная там с НЛП То это с 98 -го года, там вообще дурной путь вот. Но там он был сопряжен С основной работой А это уже когда я полностью посвятила Психотехникам жизнь угу. Так вот получается Когда я пришла уже к гипнозу Я приходила сюда осознанно Я осознавала Что Абсолютно все религии угу. Абсолютно все секты это гипноз. Это гипноз. Абсолютно все направления. Энергетическое, терапевтическое, мануальное. Какой ты назови, какой хочешь. Это гипноз. Там, где человека усыпляют, он расслабляется. И в это время звучит какая-то речь. То, что ему идет как установка. Это гипноз. Даже, казалось бы, вот сейчас скажу жесткую штуку. Угу. Вот спецподготовка. Вот э, там марш-бросок, вот прибежали эти солдаты, сели, и им говорят, э, и сейчас у вас минута психологической разгрузки. Они так фу, расслабились, и им медитацию. В середине медитации они уже не слышат, что звучит. И там уже, что за, заложили туда, то у них туда и закладывается. Даже в этих вопросах. Я такие медитации слышала все-таки, э, сколько лет было отдано бесконтактному бою и работе с Белоусовым и Лавровым. Именно слышала? Конечно, как э, вот позанимались. Да? Но э, не Белоусов и Лавров э, обработку делали. А мы проводили занятия на базе воинской части. Угу. Арендовали а -а -а. там зал. И я видела, вот в э, Лавров отдельно занимался с ребятами, с военными. И вот они позанимались... И потом начала заниматься с гражданскими, то есть пошел уже семинар платный. А в это время этих ребят, которых тренировали, угу. их еще там подгрузили. И потом я спрашиваю, а что там? Говорят, а сейчас у нас минутка релакса. И я так слушаю и говорю, ребят, ну зачем? Ну, говорят, это входит в образовательную программу. Ну, наверное, наверное, так надо для каких-то целей. Но вот тогда объяснение, откуда рождается, вот если ты видела там кадры, когда человек может выстрелить человека, uh -huh. когда uh -huh. человек может сотворить какую-то хрень с другим человеком. Ведь это же разумный человек не сотворит. Uh -huh. Значит, там должна работать программная установка какая-то. Вот эти программные установки так и работают. И точно так же э, это же касается людей, которые, например, страшные вещи, там синдрикьо эти, аусин-синдрикьо э, секты, которые были в Японии и так далее, ведь здоровые, или там э, подрывники были вот, лет 10 назад, там женщины и мужчины ну все да, подрывали что себя. Была тема. Ведь mm -hmm. здоровый на голову человек не будет этого делать. Mm -hmm. Значит, надо ему как-то заложить это на программном уровне, чтобы он пошел и как робот сделал. А, а смотри, вот мы сейчас очень плотно занимаемся ну, автоматизмом человека угу. Глубоко и основательно Просто разложили психику, как работает этот автоматизм Так вот это же у каждого человека Мы без автоматизма не можем жить Мы, угу. по сути дела, все роботы-автоматы Не по сути, а так оно и есть Так оно и есть, да Вопрос у нас, будут проблески разума да, или не да, будут да, проблески да. разума Но инстинкты у нас никто не отменял, угу. мы без них жить не можем угу. И э, полностью вся роботизация прицеплена к инстинктам. И, соответственно, хочешь сектовать человека – сделай его автомат. А хочешь сделать из него автомат – перекрой каналы восприятия и загрузи свою информацию. А для этого Но да? он при этом будет болеть. Для этого авторитет должен быть Авторитет, да, однозначно. Без авторитета никуда. И поэтому вот даже, смотри, нас будут смотреть люди – я бы людям сказала, ребят, если в вашей жизни, кроме вас, появляется другой авторитет, вы в секте. Для вас, если в вашей жизни для вас появляется авторитет, вы в секте, все, все вы в секте. И если вы в инфодайвинге сделаете из нас авторитет, все, мы вас очень больно ударим и вы не будете учиться инфо. Причем ударим мы а, реально в самую больную точку, та, ту точку, которая заставляет вас выносить авторитет на нас. Угу. Это же касается и мам, с кем мы работаем, угу. и абсолютно всех. Авторитет возвращается в себя, угу. ответственность возвращается в себя. Без этого нету движения в развитии. И, да, именно поэтому, когда мы отвечаем мамам, отвечаем жестко, да? Жестко этим самым мам у мамы какие вы жесткие там как вы грубо ответили а на самом деле мы человеку возвращаем домой его самого дом, себя да самого себя домой да просто вот больно пинком но возвращаем а человек при этом еще и сопротивляется и обижается. Потому что тот, потребность приют. в игре у человека. Я все для вас. Да, а вы как это? А вы как, как это? Нет, ты все для себя. Угу. Это твоя жизнь, это твоя реальность, это твои дети, это твоя ответственность, ты все делаешь для себя. Угу. И пока ты этого не научишься контролировать, пока ты будешь распыляться наружу, ты будешь лгать. Да? А как только ты уходишь от себя, ты предаешь себя. Да. и Ты лжешь. Ты предаешь себя. И не кого-то, себя. Только себя. Предательство и ложь будет получаться. Хочешь быть действительно счастливым, хочешь быть гармоничным, хочешь быть в любви и счастье, значит, начни с того, что вернись домой. Вернись. Все ты. Да, а для этого надо быть искренним. Искренним. Открытым. А для этого и женщина, что мы говорили, да? Женщина или мужчина, который соскучился, он у него просто открыто говорить. Надо надо говорить, как, как чувствуешь. Они а не, а не выкручивать и создавать сеть, в которую сам же попадешь. Сам же в нее попадешь. А смотри, а тогда чему обучать человека? Вот возьми тренинги женские. Угу. Блин, мы сейчас разнесем этот рынок. Возьми женские тренинги. Вот просто послушай сейчас психологов. Я в Инстаграме это уже слушать не могу. Я сразу перелистываю. Это невероятно. Потому что Точно. А как вы поступите здесь? Надо же вот так, надо вот так. Кому надо? И сидят гуру такие. Да? Гуру такие. А, вопросы задают, и гуру отвечает. А, вопрос задают, а мне это лучше или это? Кто знает, как тебе угу, лучше? Угу. Ты только знаешь, как тебе лучше. Я так у нас, когда такие вопросы задают на стримах, вот, я их просто пропускаю. Вы на соответственности и все. Вы на соответственности и все, нет человека. Вернись домой, тогда. Вернись домой, будем разговаривать. Мы разговариваем только с теми, у кого есть кто-то дома. Если дома никого нету, нечего вообще, возвращайся. Без этого нет диалога. Потому что ты с пустотой разговариваешь. Как не скажи человеку, он сделает... А смотри, как эта пустота проявляется, например, на производстве. У меня был такой опыт, когда я была директором. У меня был такой опыт, и я его вспоминаю с благодарностью, опять-таки. Я пришла на фирму, которая разорялась. Угу. Пришла как, как кризис-менеджер. Да? И вот человеку даешь задание, тебе надо сделать то-то, то-то и то-то. Человек уходит... Делает вид, что он старается и делает. Подходит формально, потому что он все делает, чтобы мне показать, что он выполнил задание. Но при этом он ни хрена не делает. Угу. То есть дома никого нет. И потом хочет зарплату. Я это называла саботажем. Угу. И ты знаешь, когда предприятие терпит крах, то самое страшное это саботажники. Угу. И если ты приходишь на предприятие, где... Идет крах, надо уволить всех работников нахрен, Всех под ноль вырезать, набрать новых, и только тогда можно спасти предприятие. Иначе вот этот вот саботаж тебе придется контролировать и держать внимание на всех старых людях, кто остался, кто считает себя специалистами, без которых их уже никак, потому что они будут саботировать, делать для тебя, а ты будешь тратить ресурс на них. И вот эти саботажные вещи ⁇ это невероятные вещи. И я, когда смотрю периодически на то, что происходит в нашей стране, угу. я вижу саботаж на огромнейшем уровне. Понимаешь, я понимаю, что их просто надо взять и разогнать в деревню. Разогнать, чтобы они занялись сель сельским хозяйством, поднять фермерство, поднять там... Натуральное хозяйство должно быть Смотри, вот вчера коврик мы видели Сколько стоит натуральный mm -hmm. коврик? Просто ХБ Раньше люди за синтетику хватались Да, мы, мы, мы А теперь и обесценивали натуральные ткани Вчера вот этот вот ковричек Космические деньги стоит Потому что он стопроцентный ХБ А если это стопроцентный лен? А если это конопля? Не надо наркотическую коноплю Натуральную коноплю если в нашей стране не уничтожили льноводство, то коноплеводство однозначно ляжет сверху и даст выхлоп охрененный в поддержку этих предприятий. Более того, загрузить целлюлозную промышленность и люди не будут устра... у... убивать сейчас лес, раньше времени его портить, потому что он все равно стоит дорого и будет стоить дорого со строчкой во времени. С Европой все равно все наладится, и тогда его можно будет продать в военное количество раз дороже. И не надо его гробить на целлюлозную промышленность. Для этого конопля подойдет. Я, Я как-то была недавно буквально может, неделю назад, родителям, когда сказала про коноплю, что говорю, вот что, вра... я везла их на дачу, и просто поля там пустые были. Они говорят, вот, не знаю, что будут сеять там колхоз. Я говорю, коноплю, они вдвоем. Они так, да, это и начали вспоминать. Из конопли там то-то было, и то-то, и, и обезвреживание там, да, обеззараживание. Обеззараживание. Они сами, они прям вот так... Да, да, так это же было До 70-х годов, это была культура такая Вау, это подъем сельского хозяйства И на самом деле, пока живы те, кто с ней работал Кто еще Это же были целые хозяйства огромные В Беларуси это огромнейшая отрасль была Уничтоженная полностью Если ее сейчас вернуть, это будет дорого И это подъем И вот этих вот всех саботажников Нахрен в сельское хозяйство работать Но нахрен, когда я говорю Это дать возможность открытия семейных бизнесов да. Это фермерство. Это, это, это каторжный труд, но это человек за это будет получать, сколько заработал, столько получил. Но это честно. А не так, что я перед директором или там перед руководителем глаза ему втер, да. И потом смотрю, а как ты выкрутишься, падла? Выживешь ты или нет? Разнесут тебя еще выше или не разнесут? Это Подстава вот такая. Вот это, да? да. Так и Я и... помню, как тогда это было. У меня такой опыт есть шикарный. А ты вот говоришь, да, ты рассказываешь, а у меня сразу на физическое тело. У меня все по образу и подобию идет через физическое тело. И Я сразу вот ты значит говоришь, что надо вс сразу всех уволить, да, и набрать новых. И я понимаю, если какая-то а, вот даже возьмет калогию в теле то ее частями нельзя. Нельзя это сразу будет, вырезать. Ее надо, надо полностью вырезать. Вот это тоже у меня по образу и подобию. Да, как, как онкологическая опухоль. Так и люди, саботаж это онкологическая опухоль. Угу. Точно так же, как беженцы, это онкологическая опухоль. Да, метастазы, метастазы побежали. Угу. И, кстати, если брать по образу и подобию, смотри, мужчина-женщина, угу. секты, да, пикап, угу. Угу. а возьми взаимоотношения а, на уровне государств. Угу. Если не переварил, Угу. Не переварил деньги, да? Много было выведено угу. из страны и не переварил. Что происходит? Угу. И сверху запор, и снизу запор. И распирает до взрыва. Взорвет. Взорвет. Интоксикация, да? Интоксикация идет и взорвет тело, порвет кишечник. Угу. Другого варианта и не будет? Да. То есть, когда вот эти все процессы целостно видишь понимаешь, что пробку надо бы выбить тогда либо сверху, либо снизу и организм отстроить, как часы. И э, тогда надо смотреть, не ешь непереваримую пищу. Ешь то, что переваривается. Да, и думай, что и ешь. И думай, что ешь, да. И думай, где хранишь свои деньги. Вот про офшор, про белорусский. Да, да. Только Беларусь будет офшорной территорией. Отсюда это должно идти. И тогда не будет Выведенных денег и несваренной пищи. Вот она, несваренная пища. Вот она. Оно настолько очевидно. Вот эти вещи, когда осознаешь, понимаешь, ребят, где вы попали? Мужики, вы на глупости попали. А вы ведь могли это предвидеть? Это же о разуме. Это невероятно. И это все настолько целостно, это настолько все гармонично, что смотришь, и иди даешься. И опять-таки, вернемся к сектам. Давай да, я только хотел сказать, что давай, да. Угу. Путь-то путь пройден большой. Секты – это бизнес. Угу. И не надо рассказывать, что секты – это духовное развитие. Ты мне можешь рассказать про даосизм, про а, ламу там какого-нибудь... Далай или корма по 17 -го. была я у корма по 17 <свят> а, могу рассказать как подносят, приносятся дары а, могу фото показать а, как он выглядит и все остальное. А, но это бизнес это крутейший бизнес. И смотри, этот бизнес, если ты секта, там, например, лидерская, как я говорю, пидерская, да, если ты секта там, по женским тренингам или там, по мужским тренингам, кстати, угу. женские и мужские просто по половому признаку разделяют, а, вот отвлекусь на минутку, по половому признаку разделяют, а смотри, что делает жадность у людей, одежда унисекс. Угу. Чтобы и тем, и тем, чтобы уже все сразу и купили, в итоге никто не покупает. Вот твоя жадность. Угу. Потому что надо делать красивые вещи, а не унисекс секс. Унисекс это у психических больных идет потеря ориентации по половому признаку. А у людей с здоровой психикой они знают, что такое мужчина, что такое женщина и что мужчина делает с женщиной. А если они этого не знают, и у них надо, чтобы женщина делала с женщиной, Или мужчина с мужчиной это психическое расстройство, и по-другому не бывает. Пускай не лгут себе. Можно оправдать все, что угодно, но это будет ложью. И все равно человек придет к тому, что эту поломку надо будет в башке устранять. Именно в башке. Так вот, смотри. Те же самые секты, которые разделяют там, мужчин там накачивают, тренировки, там недавно было, из Москвы шло очень модное течение, молодость или как там так называлось. тоже Там, там, а, уже, тоже там слышала, мужиков О, вот да. так юзали, да. Но точно так же можно юзать женщин. Неважно. Но эти платят налоги. Эти платят налоги Их государство жестко держит за шкирку И даже вот в Минске была история С задержанием Тоже такая же тоталитарная штука была И было задержание громкое Потом были разборки Человек просто рассчитался с государством Это правильный подход Возьми религии Даже в Америке религии не платят налогов Подождите, ребят, но это бизнес и Крутой бизнес Это крутой бизнес Пока мы не назовем, не назовем искренне и честно все вещи своими именами Мы будем иметь косяки Хотите иметь развитое государство? Хотите иметь действительно полноценное развитие? Хотите действительно иметь золотой век? Назовите все так, как оно называется Все честно Все искренне это бизнес Этот бизнес должен платить налоги А в итоге что делает этот бизнес? Я недавно С Ярославом разговаривала Нам, чтобы пройти в школу Надо пройти по этому скверу новому Который называется как-то или как-то там, там озеро И деревья посадили Деревья еще молодые Но получается озеро, там речка Такая гнилушка И два, два озера образуют Одно, потом дальше второе и между uh, ними улицы проложены там, и uh, машины ездят там, все. И получается, территория такая подтапливаемая, низинная, болотистая. Вовин вдруг там умудрился был почти по шею влететь в топе. С кочки на кочку прыгал. То есть, ну, обычно там люди не ходят, там огорожено все. Но там, где можно, там уже сделаны зоны отдыха, благоустроили. Так вот, uh, Ярослав мне говорит, мама, мама, ты видела... Говорит, озеро разлилось в этом году очень сильно. Ну и показывает мне фотки, как он сделал, как он ходит в школу. Говорит, ну ты по дорожке обходи тогда, не надо через сквер идти. А вот, он говорит, мама, мама, смотри. А, и фотки, а там это озеро подступает, там, где должны были построить бассейн, угу. почему-то город отдал это место под церковь. И эта церковь практически в воде. То есть уже готовы в низину засунуть, только что бесплатно землю города взять. А дети в бассейн ездят. Вот гимназия на Мазурово ездит в бассейн в каменную горку. Угу. То есть детей возят туда, тренер собирает и возит в каменную горку. Угу. Своего бассейна в окрестности нету. Ну, зато церковь есть. А зато церковь есть. Подождите, ну это бизнес. Она пускай заплатит за эту землю, за все остальное. Может, я не в свои дела лезу. Но а, это же не про честное отношения с государством. Это нечестно. А это значит, будет косяк. Будет предательство. Будет, оно по-другому не может быть. Я это знаю себя. Все гуру, с кем вот шли вот этим вот путем, всегда было предательство. Всегда. Видишь, ты видела закулисье. Я за закулисье видела все. И это помогало тебе вот видеть двойную жизнь и открывало глаза тебе. Потому что если есть обман, угу. обязательно будет возвращение к себе. Оно будет через боль. Угу. Да? Все. Да. Всегда, всегда, абсолютно И даже неважно, осознаешь ты, что это обман, или не осознаешь. Mm -hmm. это, ты проходишь опыт, и ты должен это осознать. Все. Mm -hmm. Mm -hmm. Это как обучение в школе. И я, когда оглядываюсь на свое прошлое, я настолько, на самом деле, каждому тренеру благодарна, с кем я взаимодействовала. Mm -hmm. Это был невероятный опыт. Это была э, невероятная школа. И при этом смотри, ведь практически со всеми тренерами взаимодействие было ну, недолгим. То есть самое длинное там было, наверное, 2 ну, до 4. А потом оно как-то так и уходило. Уходило разными вариантами. Вот опять-таки тоже были очень болезненные варианты. То я тебе как-то рассказывала, был болезненный вариант, когда целое направление откатанное. А, да. угу. Спортивная, 80 Это человек Блин И да, вот оно, вот оно Типично, как Все надо называть своими именами Бизнес есть бизнес И вот попытка создать секту, разрыв отношений с тренером И я когда лежала в роддоме, мне позвонили И сказали, что у вас там идут нарушения На тренировке Я говорю, как у меня этого тренера нету Я в роддоме лежу Мне говорят, он в Беларуси работает а это пригласили люди за моей спиной. Это было предательство. Mm -hmm. Ну и что же, опыт. Это опыт. Хороший опыт. Это опыт. И, кстати, тоже закрытый через благодарность. Я всегда благодарила, всех благодарила. И этот опыт позволил мне развить другие направления, более сильные и более экономически целесообразные. И продвинуться дальше в своем интересе. То есть не остановиться, не зависнуть. То есть каждый вот этот шаг, он позволял двигаться дальше. И опять-таки вспоминается с благодарностью. И даже вот такие подставы, предательства, все с благодарностью. Я понимаю, что у меня не была проработана эта травма. Mm -hmm. Поэтому оно и было, с одной стороны. А с другой стороны, это такой специфический бизнес. И надо вовремя, надо вовремя делать следующие шаги в развитии, для того, чтобы подсознанию не надо было принимать меры, чтобы тебе причинять боль. Угу. Не останавливаться, не вязнуть, а... Двигаться, двигаться дальше. Двигаться, чтобы была все время вода, движущаяся. Вода, потому что если останавливаться, получается болото, тухнет. Ну вот поэтому мы с тобой и пашем да, постоянно. Да, да, да. да. Поэтому вот, если бы мы хотя бы на мгновение остановились, то... Знаешь как, на мгновение остановились, развернулись, кажется, о, тема, и в ней начали бы эту тему, одну начали бы развивать. Вот это и есть уже болото. Уже болото, да. А когда ты идешь и выдаешь материал, и идешь, идешь на искренности, открытости, что делаем мы, то всегда дует свежий ветер. Вот вот, понимаешь, вот книга одна закончена, я mm -hmm. уже чувствую, что я притормозила, не успеваю ее вычитывать, и понимаю, уже пишется следующее. Mm -hmm. а, причем другой, совсем другой уровень. Это mm -hmm. уже книга будет, которая как учебник будет по магии, в дальнейшем переврана mm -hmm. под черную-белую магию. А, mm -hmm. Уже понимаешь даже, что из этого вырастет. Mm -hmm. да, Потому что это все-таки Тайщик Пандоры. Он уже открывался, и это все по одному и тому же образцу идет. А, вот, Но когда вот эти вещи осознаешь, все равно интересно пройти этот путь, интересно углубиться, с одной стороны, а с другой стороны, мне сегодня интересно наработать психотехническую базу. Я сегодня осознаю, что мы сделали целое отдельное научное направление. Кстати, наука – это тоже бизнес. Да. И не надо она, ее она, садить да. на шею государства да. Она должна полностью окупать да. себя Если да. она себя не купает, грош ей цена Ее надо выкинуть и оставить на самоокупаемость Тогда уйдут вот эти вот Те, кто пьют да. а, Уйдут а, те, кто едут на шее, Слабые, никчемные Навозные жуки да. Наука перестанет Останутся гнить. только те Наука перестанет гнить, она сегодня гниет Гниет а, Ее надо тоже назвать своим именем Это бизнес и бизнес должен идти не на дотациях, бизнес должен быть самоокупаемым. И мы, кстати, показываем пример этого дела. Да. Когда э, я осознаю, какие вещи мы прошли, проделали и так далее, и понимаю, что это целое научное направление, которое войдет в науку однозначно, и мы не взяли у государства ни одной копеечки, не попросили нигде о помощи, ничего. И теперь надо это положить на практические рельсы, методологию, дальше центр, работа с людьми через центр, подготовка специалистов, полностью все свои методики. Ничего нигде не прося. И Мы уже готовы к этому. И мы готовы. Платформу надо доделать еще. Вот с платформой затык и с методологией затык. Угу. Вот. Но это как раз на эти полгода работы. Угу. И понимаю, что идем, блин, мы вообще смотри, круто идем валим. в чистую. В чистую. В чистую, просто идем. В чистую. И искренне. Искренне. Как дети. Вот открытые, искренние дети. дети. Блин, у меня по образу и подобию. И видишь, у тебя опыт 12-летний, да, у меня этого опыта нет, я не попадала не в секты, к религии я относилась. Ну, вот, ну, единственное, что где я... В религии это поиграть вот в эти праздники, и то я... У меня действительно не было... Хоть у меня в роду, ну, как в роду, там, бабушки и то только по папиной линии так конкретно верующие, да, у меня нет, у меня с детства шло что-то не то, не понимают, как между строк. Даже Библию бабушка читала, а я ребенок ее слушала и понимала, что бабушка ее не... Как-то она ее не понимает. То есть я помню, она читает, она ее наизусть. А я, ну, не знаю, сколько мне лет было, ну, 6-7, может. И я ее слушала и понимала, что она не слышит ее, не понимает. То, что там... То да сейчас я уже, я уже знаю, о чем я тогда ребенок не догоняла. Именно Библия написана между строк. А человек ее воспринимает вот как, как видит, так и воспринимает. Но не ладно. Я не попадала ни в секту, у меня не было этого опыта. Абсолютно. Это точно. Я в этом плане а, благодарна тебе. да, Потому что благодаря тебе я тоже получила опыт сект. То есть ты поделилась со мной вот этими знаниями своего пути да а для меня это вот слушая я для себя внутри ну, у меня знания закладывались то есть я теперь знаю Знаю, но, во-первых, сейчас уже, когда уже мы три года с тобой в инфодайвинге, мы уже это просто через себя, я, я вот лично за себя скажу: я через себя я столько знаний достала, столько для себя. И эти знания, которые подтверждаются постоянно, подтверждаются, что это так и есть. Вот это очень интересно. А вот смотри, секты, казалось бы, и власть. Но это мы продолжим в следующем подкасте.